Всем привет! Сегодня мы с вами разберем мой до-заказ по пятому каталогу на 30 баллов. Что же входит в этот заказ? Сейчас я вам все покажу и расскажу. Конечно же, мне сказали вот, вот такую вот новинку. Это гель для стирки. Он идет у нас 3 в 1. Пол-литра данного геля приравняется к 3 кг обычного порошка. А расход у него очень маленький. Хватает на 20 стирок. Он мягко очищает и обновляет цвета. Устраняет пятна при температуре 20 градусов. Препятствует усадке и деформации. Он подходит для стирки детской одежды. Убирает резкие неприятные запахи. Сохраняет спортивный функционал ткани. Дарит нежный и паблергенный аромат. Вот классный гель для стирки. Код данного беля 3840. И также всеми нами уже полюбившимся универсальный спрей пятновыводитель. Код данного спрея 30151.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 У нас они здесь разные и вытаскиваешь вещь абсолютно чистую, без любых каких-то пятен. Таких вот мне заказали пятновыводители 3 штуки. Конечно же, это все заказ, собранный онлайн в моем клиентском чате. Также в нашем ассортименте есть карандаш пятновыводитель универсальный. У нас здесь идет формула с активным кислородом, эффективно быстро удаляет пятна от ягод, соусов, вина, чая, йода, зеленки. Губной помады, сажи, ржавчины, травы, нефтепродуктов, чернил, шариковых ручек, ломастеров. Тоже классно работает. Код 30152. таких мне карандашей заказали этот штучек? Мои клиенты с удовольствием пользуются нашей продукцией, берут не первый раз. Им очень нравится. Еще. Также для удаления пятен у нас есть влажные салфетки. Их удобно брать с собой в дорогу, либо куда-то, если нужно где-то и сейчас убрать зеленое пятнышко салфетки всегда в помощь. Упаковочки у нас 20 штучек. Это экспресс удаление пятен. Код 30552. Таких салфеточек мы заказали 3 штучки. Такие вот классные средства у нас есть для стирки. Еще в нашем ассортименте есть сухой пятновыводитель кислородный. Он подходит как для белых, так и для цветных тканей. Код данного пятного водителя 30027. Здесь у нас полкилограмма. Здесь сделана героя. Это у нас сухой пятной водитель. И также из этой серии у нас есть отбеливатель. Безупречная белизна. Код 30028. Тоже идет килограмма в данной упаковочке производитель германия таких мне заказали два отбеливателя но ну, еще в нашем ассортименте есть вот такой вот очиститель антибитум антимошка это для тех у кого есть автомобиль супер силы против сложных пятен 7 в одном он очищает битум гудрон уявшиеся следы грязи следы от насекомых Чищего мед, древесная смола и следы скотча. Классно работает, сама являюсь водителем, беру себе на постоянной основе. Быстро очищает поверхность от любых загрязнений Вот 11400. Вот таких мы заказали два очистителя. Ну и, конечно же, для нашего здоровья у нас есть такой вот классный гиполайт десерт-желем. В него входит милиса, также календула, имбирь. В данном упаковочке 20 пакетиков одноразовых. Код 15731. Он отлично очищает организм. Классно работает. И вот если такая вот новинка. У нас вышла вербена из серии. Это у нас CC-крем для всех типов кожи. Омолаживающий CC-крем с активным антивозрастным комплексом из вербены и солнцезащитным фактором SPF 10. Создает идеальный тон, наполняет кожу внутренним сиянием. от данного крема 0981. И также из-за серии мне заказали вот две штучки данного крема. И, конечно же, уход за нашей полостью рта. Зубная паста от налета и зубного камня. Это у нас с клюквой. Код 2658 серии нуки. Также с этой же серии с манго у нас есть паста. Комплексная защита. Код 2847. Ну и себе я заказала такую освежающую маску для лица. Пока действует на нее акция перезагрузка. Код 0042. Объем 50 миллилитров. Пока вы наслаждаетесь, маска работает. на домен освежает, увлажняет и улучшает внешний вид кожи. Регулирует выработку себума. Поддерживает приятную функцию кожи. Вот такой вот у меня получился. Классный объемный заказик на 30 баллов. Кто говорит, что трудно делать личный товарооборот, не верьте. Личный товарооборот делается очень легко. На данный момент. В этом каталоге у меня же 233 23 балла в оплате, плюс 49 неоплаченных баллов, которые я смогу оплатить на, на следующий каталог. И баллы пойдут на следующий каталог. Хотите также научиться делать личный товарооборот? Пишите, расскажу, как я делаю более подробно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!